Всем привет, это Горя Огнем, а это очередная часть моего лесплей по игре Doom 2 Evolution. Карта System Control и секретов там всего один.